Ooh так вот пошел третий день нашего путешествия, какая-то селуха, заправляемся У меня бензин еще есть, а у младшего научного сотрудника осталось три кубика Опа, твоя телка! Нравится. Да нормально. Нормально, нормально. нормально. А ну иди сюда, Сфотографируй меня снеешь. Нормально, нормально. А ну, а ну. Опа. Так. Вот так вот, можно с ней прижаться, Да, да можно, можно. Кто-то шрисовал Чё? Хорошо. И вот такой пейзаж у нас. Тихая украинская ночь. Да. Поля, поля, поля кругом. Куда-то едем. А куда едем? А куда едем мы не скажем. Мы потом покажем вам. Вот. Скажу вам. Ехать жарко. Никак. Стоять жарко, ехать не жарко Ехать нормально Какой-то зверь позорный Ударил мне Шлем Короче Кончил на шлему. видите дорожка Но уже не буду тереть на сухую Вот Уже тереть не буду на сухую Приедем размочим так, что еще вам рассказать? Что еще рассказать? Да нечего больше рассказывать. Все нормально, все у нас хорошо. Перед выездом смазали цепь. Одну, вторую. В принципе, все нормально. Купили колбасню, купили... Все купили, все что надо. Душевные капли купили. Все купили. По дороге тут магазинчик был, близко вот скупились да так стоим ждем когда он заправится когда он заправится да все заправился наверное. так что пока конец связи он видите едет красавчик Поехали дальше. Опа, попался, который наливался. Попался, который наливался. Короче, дорогие друзья, мы приехали, ай, мы новое, приехали. Новое место. новое место. Компания вроде пока хорошая, территория уже нравится. Вот, где-то есть озеро, будем искать, ходить. Найдем, может быть вот так вот у нас сейчас обед завтрак ужин все вместе значит что у нас сегодня овсяная каша с тушенкой два чая два помидора два огурца батон импортный и какой-то кролик какой-то кровь не знаю кровь с рогами короче все желающие могут подсоединяться присоединяться и подходить смотрим что будет дальше Достопримечательности местного разлива. Мостик. Леха, да. иди на мостик, я тебя сниму. Не, Не хочешь? Все, тогда пошли мимо. Вот территория базы. В принципе, в принципе все нормально, обыкновенный лес. Вот свежие домики стоят. Лиственный. да. Свежие домики стоят. Вон, половина приехала на мотоциклах, половина на машине приехала. Ну, вот и все, в принципе, территория. Он забор опять, да? Да, забор. Ну, все, вот это есть территория. В принципе, места немного, уютно. Вода есть, туалет есть. Все, что надо, все есть. Пошли назад. А это какое-то дикое поле в них тут, да? Яшника. Трансформатор заросший Посмотри какое нарушение грубейшее Техники безопасности Он рабочий, кстати, или нет? Может не рабочий? Или гудит? Гудит. гудит, да? Ай-яй-яй-яй, куда смотрят энергетики? Да. Гудит, точно Лесная сказка Ну да Кому, интересно. кому интересно? Заинтересованным лицом. Вот. Он стоит наша палатка возле заборчика. Вот территория. В принципе ну, аккуратненько все, все хорошо. Это сегодня еще мало людей. Сегодня пятница. Время часа, часа два-три, наверное, да, Леха? Так, в принципе, ну вот и все. Дальше пойдем, что-нибудь интересного увидим, обязательно покажем. Какую выбрать? Володя, какую взять? Эту или эту? Это поновее чуть-чуть. Да, это новой модели, это старенькие Это модели. постарее. И значки. Вот два и 49. И просто значок, это ж... Открывалочка, да. И вот если есть... ну, маленький, Начали. маленький плохо читается, а вот это а класс чем? смотрится, и вот это, Ой, это рюке, а, а вот это, это вообще, так это деревом, да? Да, это дерево. Ух ты, кременная. Да. Класс, класс, класс, класс. Кто же делает это а все? А? Есть, у нас такой человек. А это коврик для мышки, да? Да. И, смотри, кожу на нижней цепи стоит, ты видишь, его все снимают, все выкидывают, а он стоит да, на рисуночке, да. есть. Да, класс. Все, спасибо, занесем. Мы занесем. У нас палатка под дугом стоит, если что, почему. Там левша написано, да. да. да, да, да. Я ява да. Редкий экземпляр. Нету вообще, да? И здесь не слышно, на сцене. И тоже неплохо. Главное, рибка. А здесь, почему не помню? Я не знаю. Говорил, че... говорил. Есть? Ну я-то слышу. А у тебя громче, да? Немножко громче. Придется кричать. Ну, как раз для полтрока нормально. А монитор, а монитор тоже есть. А что-то есть. Ну, сегодня первый день такой разгрузочный. Сегодня такой репетиционный день, так сказать. Заезжаем просто. Заезжаем, кушаем сурку. Дорогие друзья, мы нашли автора того рисунка, у которого все байкеры фотографируются. Вот он он. Вот он. Скажи, как звать. Валера. Алена Доброполье, но основная идея принадлежала Борисочу. Борисочу. Кто рисовал? Ты рисовал? Чья рука? Мы вместе рисовалась. Вместе. вместе? Да. Ну не верь, кисточку вдвоем держали. У нас было две кисточки. Две кисточки. Обалдеть! А я еще думал, приехал фотографирует, говорю, хотел бы я Хотел бы я узнать этого автора рисунка! Мне интересно было, кто, кто, кто, мог нарисовать такое? Ты не видел? Ну ты там не ездишь, ты не видел. Остановка автобусная, и на ней нарисован мотоциклист и девочка нарисована. Понимаешь? Просто у нас такое, у нас пишут там, знаешь, как бы на заборах там. Да, дрова был. тут лежат, понимаешь? Вот. А то мотоцикл нарисованный. Мне было, а я кстати, это видео есть, я с меня спросил, говорю, я хотел бы увидеть этого человека, кто это нарисовал. И вот счастье сложилось, и человек, это уже. Человек сам пришел. Сам пришел? Человек сам пришел. <anny> вот. <Uganda> так что это памятное, памятное событие, когда мы знаем автора этого художества, понимаешь? Это хорошо. Где и... дальше будешь рисовать? Рассказывай. Мы, мы, мы живем, а э -э Это обязательно. Ну планы Нет. твои А моему А поучаствовать захотим? Доброе Где ты хочешь дальше будешь рисовать? Посмотрим. Я еще не готов говорить на эту тему. Нет, Я ну трасса новая. И остановочные остановочные пункты. Планов у них еще много. Не, ну это хорошая традиция, я тебе скажу, понимаешь? Это очень красиво. И очень, ну я не знаю, это просто. Стоять и площадка, понимаешь? Приехать мимо, щелкнуться и дальше поехать. А если не там новая, и все Это здорово! Надо эту традицию продолжить, мне кажется. Только арисовали, патрополит или вручную? Конечно, рисовали. А скорфинки переносили. А, с картинки переносили. Не, это здорово, здорово, здорово. Какая разница, картинка не картинка, красиво все равно. Новый флешбоб организуем. Сфотографироваться рядом с остановкой. На Покровске? А там нету красивых остановок, по-моему, Еще по памяти... По-моему, красивых нету. Она убитая. Она капелем обложена, по-моему, не получится там. Блин, нет, родителя явно хорошая, мне нравится. Я необычно. Надо посмотреть, я не обращал внимания на нее, чем она там. Она обложена, по-моему, капелем обложена. Мозаика типа. Да, да, да. плитка. Да, да, да, да, да, да, да, да. Это ее сначала надо ободрать, поклянуть, а потом уже.. Да, да, надо посмотреть. Я не помню точно, чем обстановка выложена. Надо посмотреть, действительно. Ну это было бы здорово, это да. было бы здорово. Ну, это же не просто пошлые слова, это красиво. Но ну, это просто как, ну, как знак внимания, понимаешь? Нет. Красиво, Вот. Красиво. И если что, мы, мы позвоним, это самое... Созвон... Красную, мне красную, мне красную, красную! красно. сонова Хонду играть. получилось, ямаха! Я не знаю, это Да это не как это имеет значения, что это получилось. Не имеет значения. Ты не видел, что ли, нет? Не, я видел. Видел. Просто такой картинки непонятно. О, да, это должна быть это или об этом знает только она. По располоске фара. Они ее отличают по располоске фара. А что, учи ехал уже, я так понял, да? Да, не да, А мы смотрим, да, а Что ему надо, надо было ехать, да? А я смотрю, он даже полетел на вертолете, дословил. Я думаю, странно. Вроде как рано еще что-то. Нет, это, говорю, здорово. Это традиция хорошая. И, ну, я не знаю, постараемся поддержать. Постараемся поддержать ее. Потом мы сейчас съедим. Да то для этого еще? надо, что краска есть, мел, кисточки, все есть. А ты вообще рисовать умеешь, да, я так понимаю? Немножко? А ты картины не пишешь? Нет, такого нету? У меня времени нет. Нет, все равно, все равно классно получилось. Просто, ну, необычно. Вот мы сколько ездили по Украине, ездили, я такого нигде не видел. Пишут все, что угодно на заборах, понимаешь, на остановках. Ну, у нас ума много не хватает. Да, да, да, вот на что ума хватает, то и пишут, Фантазия понимаешь. Пытаются какая-то ограниченная. Ну, это нарисовать, понимаешь, я, же, я сразу сегодня, вот вчера... Треха, ты знаешь, вот больше всего это меня реально... поразило, в шахтном туалете написали. Видно, что палец макали. Вот, да. ну, ну, больше я нигде не видел. я тебе скажу, что это у меня знакомая там девочка работала... Этим э, невоспитателем, ну, этим, в детском садике, там, нянечка какой-то работала, молодая девочка. Я говорю, вау, в садике хохма была сегодня, а что такое? Заходит какой-то мальчик там и говорит, ну, там, меня за халат дергать, чук-чук-чук. А Лена неправильно елочку рисует. Я говорю, как это елочку? Мы же рисованием не занимались. Ну, неправильно рисовала елочку. Ну, пошли покажем. Какая покажи. елочка? Где она рисовала? А она в туалете Здесь пальцем не... макает в какашки и елочку рисует. Ветками вверх. Елочка неправильно. О, Леночка, неправильно, елочка. Ну, вот Не Сейчас шла. я покажу. Нет. Ну да, в таком духе. Неправильно елочку а, нарисовала. Да, вот, вот, вот, вот это была квинтесенция воперственного мастерства нашего народа. Ума. Так вы же поклевали стенку эту, да? Штукатурили как Нет, она уже была. Она была, была красивая а, уже, да? Потом, что после того, как еще а, слушай, в фон добавляли, метро. да? Росла метр 50, нет, 50. это практически в реальной, ну, трольную величину сделано. Практически трафарет сделать. Так, приехал на, на да, большой да, ну, Один трафарет, держит, другой. Нет, трафарет большой. Нет, это, это не ради не крутили и поехали. Такой большой трапорец ты че, его не я сделаешь. Я считаю, что... Или частями просто делать элементами, отдельными элементами. Не, все равно это традиция хорошая. Я не знаю, я то поддержать ее, но не знаю как. Ну, удачи вам. Мы, мы еще вы еще не сильно это самое гулять, Хорошую новость вы нам принесли мы за это, при... за, при... При... за при... Это при... При... рисунок при...